Вы просили рассказать мне о действующей власти и о новых документах. Вот. Я не буду рассказывать вам о тех лицах, которые сейчас находятся у власти. Я хочу вам открыть глаза на ваше отношение к, э, к действующей власти, независимо от того, кто сейчас у нее находится. Это не совсем мое мнение, но оно также стало моим мнением, потому что я понял, что это просто правда, что это правда. Я это понял. Я, я к этому пришел. Наше отношение к власти, оно слишком ужасно, кошмарно невежественное. И каждый раз, как мне пишут в комментариях «Долой действующую власть! Убьем там Путина! Прогоним Порошенко!» и, там, и так далее, и тому подобное. У меня сразу возникает такой вопрос. А кто ты такой? Кто ты такой, когда пишешь такой комментарий? И кто ты такой, когда выкладываешь подобное мнение на общее обозрение? Если тебе не нравится власть, если ты против нее, Пожалуйста, не веди себя как, как баран. Не веди себя, пожалуйста, так. Наши власти, те, которые сейчас установлены в нашей стране. Я могу, я могу говорить про Украину, я могу говорить про Россию, про Белоруссию, про, про любую страну. Может даже про Америку. Про Америку я вообще ничего не рассказываю, про Америку я полностью молчу. Я говорю, нет, интересует сугубо нашей страны, сугубо то, что можно назвать территорией Руси. Вот что меня интересует. Я просто хочу сказать, до тех пор, пока у нас будет столь невежественное отношение к нашим властям, столь, э, как, какая, какой бы она ни была, эта власть, как, какой бы плохой бы она ни была, мы не имеем права к ней так относиться, мы не имеем права так ее поносить, мы не имеем права этого делать. А все почему? Потому что от нашего отношения к действующим властям зависит наше положение в этой стране. Потому что, вот, представь себе, вот, допустим, представь себе, что ты находишься сейчас у власти. Представь себе, что тебя интересует, что ты хороший человек. И тебя, допустим, интересует не только собственное обогащение, собственная судьба, и, и допустим, даже если ты немножко более выше себя ценишь, что даже собственная слава в народе. Допустим. И представь себе, что народ к тебе относится вот так же, как ты относишься сейчас к власти. Вот так вот свободно и вольно. Не, без, без вообще, без сознания, без понятия. Я просто не знаю, как это сейчас объяснить. Без малейшего понимания, что такое чино Без малейшего понимания. Все, кто сейчас находится в высших эшелонах власти, они прекрасно понимают, что такое чино даже если они, допустим, не всегда уважают, и даже если они против действующей власти, но они к действующей власти всегда относятся крайне уважительно. Может, даже если палки в колеса ставят иногда, то они все равно подходят к этому человеку, который находится в власти. Улыбочку, поклончик. За ручку поздороваться обязательно, может какой-нибудь подарочек предподнести, да обязательно, обязательно, потому что от них зависит наша судьба, от них зависит их судьба, и от них зависит и твоя судьба. Как ты относишься к человеку, как ты относишься к людям, от которых зависит твоя судьба, если ты себя ставишь как выше, если ты себя ставишь выше их. Пускай даже они ниже тебя. Но если ты ставишь себя выше их, парадокс. Как к тебе относиться, народ? Если ты относишься к власти как к дерьму, то власть так же сама будет относиться к тебе как к дерьму. Это логично, я считаю. И те, которые настраивают народ против власти, а это также делается целенаправленно, они крайне заинтересованы в том, чтобы ты ненавидел свою власть. Потому что народ, который ненавидит свою власть, какой бы она ни была, он всегда будет заслуживать отношение власти к себе как к дерьму. Вот это то, что я хотел сказать, и слава Богу, что я смог это сказать. Точнее сумел. Вот так. Насчет документов новых. Вы знаете, что на Украине сейчас начали выдавать такие вот документы э биометрические знаете, да? Электронные паспорта, допустим. Так называемые электронные паспорта. <coughs> вот э, для многих сейчас окажется, наверное, шоком. Может быть окажется, может быть не окажется. Э, особенно для тех, кто сейчас кричит о метках сатаны, о чипизации, начертаний на лоб, на руку, все вот это такое. Если вы можете это не брать, не берите. Сейчас выдаются карточки, так называемые. Они очень, ну, по размеру они похожи на банковские карточки. Такие симпатичные карточки. Вот. Чтобы вы знали, вот для вас это, наверное, будет секретом. Их можно получать без снятия биометрических данных. Ваше лицо, с того момента, как вы выложили его хоть раз в интернет, оно уже с него все данные сняты, все полностью данные сняты с него. А когда вы подписываете документ, который э, разрешает собирать все данные о вас, то вы даете свое согласие на сбор этих данных. А этими данными являются не только Ваша фотография, не только ваши отпечатки пальцев, если вы их сдаете так же, а также и все сайты, на которые вы заходите, каждая буковка, которую вы печатаете на своей клавиатуре, каждое слово, которое вы говорите в своем мобильном телефоне, переговаривая с Васей Пупкиным где-то там через... 1570 километров И не только это Собирается полностью все о вас Полностью все данные Важно знать то, какой ты человек Важно знать то, кто ты есть И что из себя представляешь И какую угрозу, возможно, ты можешь из себя представлять в дальнейшем Для устоявшегося и устанавливающегося режима Вот такие вот карточки выдаются вот такие вот карточки выдаются, электронные документы. Я не знаю, что с ней случилось, я, короче, хлеб резал, тут, короче, тут рамочка такая, вот здесь вот чип находится, то есть, э, ну, хлеб резал, короче, вот так вот резал хлеб, она упала, и я вместе с хлебом порезал случайно и документы свои. Ну, не знаю, как, короче, это получилось. Он теперь э, не может передавать э, кхм, данные о том, где я нахожусь, но с этим прекрасно справляются камеры, которые установлены на улицах. То есть я вам расскажу. Я вам расскажу. Есть такая система. <coughs> есть такая система электронная. Вот, допустим, стоит какая-то камера у кого-то во дворе, да? Допустим, вот смотрит камера на улицу. Видеокамера, видеонаблюдение. Домашнее, не домашняя, просто как безопасность, под предлогом безопасности. Смотрит на тебя, а оказывается твое лицо, вот, допустим, если ты смотришь на монитор, вот это маленький-маленький квадратичек, небольшой малепусенький квадратичек, а оно уже с самого далека уже фиксирует твою походку, твое э, лицо. Все синхронизируется с положением мобильного телефона в твоем кармане. И, возможно, вот, допустим, вот этих документов. Все это фиксируется, все это прекрасно фиксируется. А тебе знают не то, что все, а тебе знают вообще все. Понимаешь? Вот, вот в чем прикол, если можно так сказать. Ты не видишь той тюрьмы, вокруг, которая вокруг тебя находится. Ты не видишь этой тюрьмы. Она неосязаема. Ты не можешь понять, где ты находишься. Я надеюсь, ты это понимаешь. И это самое страшное. Самое страшное то, что мы это допустили. Чем мы это допустили? Не своим молчаливым согласием, не только своим молчаливым согласием, а своими поступками, своим нравственным состоянием. Потому что власть, она очень умная. Власть, она очень высокосмышленная по сравнению с тобой. Ты, для, ты по сравнению с властью, ты никто, тебя вообще не существует. По сравнению с той властью, которая сейчас есть, с теми людьми, которые сейчас у власти, ты, ты вообще ничтожество, тебя не существует вообще. И ты должен это зарубить себе на носу, что к власти надо относиться крайне уважительно, какой бы она ни была. Потому что ну, вот какой царь? Мой канал, мой канал называется Русский царь, даже имя стоит Михаил. Вот допустим, придет сейчас к власти царь, кем он управлять будет? Тобой или? Ты ж привык власть обсирать. Сейчас, сейчас начнет этот царь Михаил вводить новые законы, реформы. Так ты первый же пойдешь его митинговать против него, а он тебя казнит. Вместе со всей твоей семьей. Что ты будешь делать? Конечно же никакого царя не будет. Сто процентов его не будет при таком отношении народа к той власти, которая имеется. Если ты, не, если ты не можешь уживаться с той властью, которая сейчас, как же ты уживешься с той властью, которая будет потом? Вот это крайне интересно, лично для меня. Крайне невежественный сейчас народ, крайне невежественный. И это печально. Поэтому я всех призываю одуматься и пересмотреть свои идеалы, пересмотреть свое состояние и храни вас Бог.